Это как бой колоколов, обычно очищает пространство, громкие звуки мешают духам образовываться. Поэтому если кто-то обижается, то звон вот таких часов может помочь вот эти обиды из дома вывести.